В маленьком горном городишке в Вирджинии есть соброшенный дом. И слухи ходят, что злобная ведьма живет там. Одна маленькая девочка зашла в дом на спор и не вернулась. Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами будем играть в Gnarled Heck. Возможно, переводится как Старая Корга. Я не уверен. <смех> я не проверял. Но вы проверите сами и напишите в комментах, как это переводится. Короче, я искал игру по типу Грэни. Знаете, чтобы ощутить зуд в заднем проходе от страха, когда за тобой гонятся. Эта игра в кошке мышки мне очень нравится. И вам она нравится. И всем она нравится. Все любят убегать от маньяков и убийц. И Проверенная проверенная информация, статистика подтверждает. Короче, мы играем с вами в эту игру. Здесь почти как в Грэнни, только по Точнее, ну, не, не поинтересней, а свежо. Свежо. Нашел ее на просторах Ютуба. Итак, нажмите Enter, чтобы продолжить. Мы играем вот такой вот девочке. Смотрите, она уже на шухере. А вот это... Ой, бойтесь этого взгляда. Поднять предмет. Вы подобрали кресиный каркас. А, все, я понял. Все, вот. Все, понял. Давайте подберем этот ключ. Который я не могу подобрать. А, а крысу я могу подобрать. Возможно, я смогу отвлекать бабку. Что делаем-то? Куда делаем? Ой, выходим. Спускаемся вниз. Давайте сядем-ка. Слышите? Идет. Сейчас мы увидим ее. Я просто не заходил даже в, в эту игру. Я просто скриншоты видел. Мне хочется понять, как она... Как, что будет происходить, когда она меня увидит. Давайте кинем пока. Так, короче, какая-то жижа. Какая-то жижа Там. Нам надо будет как-то это использовать. Ладно, в эту сторону. Поскольку я шаги слышал слева. Или справа. Она, походу, здесь. Ладно, в другую сторону пойдем. Смотрите, как она так глазками туда-сюда смотрит. Открывай дверь. Смотрите, куча дерьма прямо в раковине. Бабушка. Зубная щетка. Мы можем почистить зубы. А можем вот здесь прятаться. Так, пока мы можем бросить сюда щетку. Мы можем встать на сортир? Мы можем... Так тихо. Хорошо, раз мы можем встать на туалет. Значит, мы можем еще выше забраться, по идее. Мы можем <гадить> нагадить еще больше в раковину. Возможно, старуха увидела свое отражение. Блин, она уже прям здесь. О, oh О! My... Oh, я бы тоже так разодился на зеркало, если бы увидел свое отражение. Вот такое. Оп, смотрите, как мы аккуратненько идем ножками. Оп, оп, оп. Незаметно. Незаметно. Подкрадываемся. Мы еще тише, чем обычно. Давайте заюзаем. Мы убрали. ну давайте кинем. Что это упало? Пикт буби -пин? А, а, заколка. Я понял. Я понял, для чего это, это надо наверх. Это срочно наверх надо. Вот сюда, да? О, нет. Смотрите, все, кстати, зеркала абсолютно все разбиты. Хм. Так, а что мы можем использовать? Это же как отмычка. Давайте кинем пока эту отмычку. Попробуем. Туалет мы никак не можем использовать. Ладненько. И... <соспит> <соспит> <соспит> Ой, мама! Беги! Беги! <соспит> Погодите, я же скрылся! Я же скрылся от нее! Я не то чтобы испугался, когда она меня все-таки поймала, но я немножко так напрягся. Теперь план действий у нас ясен. Открыла дверь. Щетку дала мне. Вытерли. Все. Вытерли. Ой, блин. Ой, бこ... Так, вот здесь. Все. Мы в тени. Мы видим, как мы в тени. Бабка не может нас видеть. Все, давай, я не могу. Я". Короче, она видит с жопы нас тоже. Хорошо, что здесь нет такого, типа, день, два, три. Скоренько, давайте быстренько действовать. Теребересчетка. Есть. Швырнуть. Взять. Поднять. Теперь и непонятно. Нам надо дождаться, пока она пойдет, пройдет. Пойдет, пройдет. Бабуля, там вам кто-то наложил кучу в раковину. Смотрите, девочка потеет, когда видит бабку. Пока девочка потеет, нам нельзя выходить. Я понял, как это все работает. Скорее. Закрыто. А теперь нет. Ой, а куда бы нам дальше-то идти? Было бы здорово, это бесполезно сейчас Было бы здорово найти место, где можно спрятаться Ой, закрыто, ладно Пойдемте сюда тогда Ой, дом становится все больше Все мое Так, пламя холодное Хорошо, здесь мы можем спрятаться Ничего не работает Отлично, книга Она бесполезна сейчас А, теперь нет Все закрыто Стоп Хорошо, я не могу использовать уже эту штуку, эту отмычку, но могу использовать теперь книгу. Может быть, поджечь ее можно? Нет, книга, скорее всего, используется для того, чтобы встать на нее, да, стать выше. Какие неприятные картины. Вот, например, вот это вот. Эм... Можем ли мы использовать это, чтобы забраться выше? Не можем. М -м -м. Ладно, давай сюда книжка. Вот в эту сторону очень можно пройти. О, мистер Слизняк. Я не понимаю. Во-первых, здесь нельзя прыгать и начать двигаться в воздухе. Если ты прыгнул сначала с разгона, тогда ты полетишь вперед. Ну вот как-то так, да? Так. Э -э, улитка с человеческими глазами. Опа, открывается. О, -о, -о, о Вот куда книжку нужно использовать. Их... Их! Very good! Только куда теперь прятаться? Стоп! Есть! Есть! Куда? Нету куда! Крига защити! Мерзкая рожа. Она зубы не чистила давно. Действуем супер быстро. Швырять. Открыть. Поднять. Побежать. Ждем. Во, по идее, здесь меня тоже не видно. Так, что-то не понимаю, где бабка ходит? Давайте вот это выбросим, отмечка. Все. Пойдемте посмотрим. Мы здесь открыть ничего не можем. Окно открывается не может. Ладно, идем вниз. О, неожиданно было. Почему она именно с этой стороны подошла? Я думал, что там, внизу, с другой стороны подойдет. Как я взвизгнул даже немножко неловко перед вами, друзья. Я что-то такой смелый. Но теряю лицо, теряю лицо прям. У -у -у -у -у! Он идет! Кажется, чисто. Кажется, все чисто. Можно бросать, уходить. У -у -у. Так, у нас мало времени. Мы должны в порядке бежать за книгой. Я хочу взять ту свечку или что там ставило в ванной. Книга! Берись Берись вот, все, Бежали О -о -о. Давай, девочка моя, беги Шустро беги Мы устали О нет, сейчас бабка придет Мы можем прятаться за стулом Да, если что, если что, мы можем сделать Теперь надо очень быстро Так, так, так Поднять Скорее за стул А что мы взяли? Какой-то мешочек это перец! Это соль. Конечно же, соль. Для улитки. Да, эта бабка выглядит так, словно на нее можно соль посыпать, и она сама растворится. О, мерзость. А сейчас на обратно пройдет. Да ладно, нет! О, у меня остановилось все внутри. Я жизнь перестал чувствовать. Я думал, это все. Давайте воспользуемся солью. Так. О, прости. Либо ты, либо я. Ключ. Так, стоп. Даже швырнись. Маленький ключ. Как понять, куда теперь эта бабка пойдет? Не бойся. Направо, да, пошла? Нет Или да, или нет Стоп, это, возможно, ключ не здесь Не здесь Я помню, где он сработает На чердаке О, нет Я думал, она вперед пройдет Как теперь понять, куда она пошла? Конечно, она пошла вниз Ванну проведать, да? Так, ты не работает. Ой, прошу вас. Ой, прошу вас. Ой, я хочу жить. Есть, давай. Отлично. Ты издеваешься? Ты, блин, издеваешься? Как быстро она действует. Блин, прикольная игра, мне нравится. Мы научены опытом горьким. Теперь у нас все получится. Она идет наверх. Ты смотри на нее. Какое говно, а, наверх идет она. Так, открыть, бросить. Все, побежали вниз. Ох, сейчас нужно действовать очень быстро. Она медленно по ступенькам бегает. Она вообще не бегает по ступенькам. Она просто аккуратно идет. Непорядок. гоу гоу о, о, о, о, нет, за стул! За стул! Как быстро, хорошо, как хорошо, что с вот прям вот настолько быстро устанавливается. Ой, как бы сейчас было бы ужасно все. Она пошла в другую... В другую сторону пошла. Быстренько! Кинуть книжку. Добыть соль. Быстрее за стул! И через время сдохни улитка. А -а -а, а -а, быстрей. Где ключ? Вот теперь непонятно, как быть. Ча бабка взбесится, конечно, что улиточка-то убили ее. Это месть за то, что ты меня пыталась убить и убила и не раз. Она наверху. О, мой Год! Какая она неприятная. Вот неприятности от нее веет. Ладно, здесь надо действовать прям, ну, супер быстро. Швырнули, открыли, подобрали, прячемся. Это, как понимаю, бабы спаунится прям сразу. Слышите, как торопится? Слышите, как торопится? Что за фигня? Ладно. Ладно, попробуем вниз сходить да посмотреть, что да как. А в какую сторону она пошла? А... Налево? Погоди, нет, она уже вниз ушла. И девочки на глаза показывают, где конкретно бабка находится. Очень круто. Смотрите, да, девочка прямо на нее смотрит. Окей, это ключ. Он у меня в руках. Скорее бы куда-нибудь его воткнуть в чью-нибудь дырочку, какую-нибудь точнее, какую-нибудь важную. Вы, вы открыли, вы открыли, бегом. Что это лежит? Что за. Что за кишка прямая? Быстрее. Зажигалка. Там была свечка, я помню. Опа, еще ключ. А я и не знаю. Евгений и не знает, что делать. Ну, наверное, надо будет нажать потом, да, вот сейчас вот прям нажать. Оу. А, погодите, нет, так не работает. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте кинем здесь эту зажигалку и пойдем сходим за ключом. Она ушла туда, к улитке дохлой. Сейчас она обнаружит дохлую улитку. Ой, она разозлится. Возможно, она еще не знает. Стоп, какой ключ? Вот этот, по-моему, да? По-моему, это новый ключ. Давайте сюда. По-моему, здесь можно открыть эту дверь. Вот эту новую дверь. Да? Нет. Где же? Вы подобрали ржавый ключ. Что ржавого есть у нас? Блин, слишком тихо, видимо, она далеко где-то. Или где -то очень близко. А, Телодвижение вот вот, вот делать, ну очень страшно. Слышите, она что-то хавает. Что это за звуки? Неужели улиточку решил сожрать? Я помню, когда я грохнул мерзкое существо Гренни, она была вне себя от ярости. Помните их сыночка в клетке? Так. Бабушка, видимо, не очень любила свою улитку. Ага. Ладно, мы идем сюда. Вот она дверь. Вы открыли. Ой, вы молодцы. Какие вы молодцы. Куда мы пришли? Куда-то еще вниз. Ладно. Зажигалка нужна. Она прямо здесь. Идем в тень спрячемся. Бабка, иди. Мне не нравится. Чего сразу не сказали, что мне зажигалка здесь понадобится? Это же было очевидно, что... Сначала там, где свечка, вот там надо было применить. А теперь не очевидно. Теперь очевидно, что должно быть там, внизу. Есть, хорошо, что ты здесь, бабка. Я рад тебя видеть. Классная... Классная фигура. Я не знаю, комплименты ей плевать на комплименты, походу. Есть, все. Ждем. Девочка смелая, девочка храбрая, девочка давай. Чтобы ускориться. Ох, метнулся Евгений, молодец какой. Так, зажигалка, вперед. Куда-то мы сейчас придем. А, надо прыгать, да? О, да, они специально это сделали. Тут бы мы хрен что нашли. Смотрите, ей страшно. Ей страшно, и мне топор. А там впереди что? Вспомнить бы, куда мы. А! Книга еще одна! Они плачут. Я взял книгу. Я должен был сделать. Дайте попробуем еще разок. Я что-то как-то не понял. Может, мне нужно было махнуть, кинуть в нее топор. Ага, ушла. Старая карга. Все, бросить? Э, э, вниз, вниз за книжкой. В первую очередь книжка. Тут в принципе все линейно. И благо рандомно не спавнится, как было в Грейне. Здесь! Она здесь! Окей, okay, она. Ой, блин, ну там! Пошла не в ту сторону, правда, которую я хотел. А, это она дверь открывает и закрывает. <реклама> <et> и закрывает. <реклама> Все, я понял. Сейчас нужно будет очень быстро действовать. Побежали. Соль подобрать. Улитка. Все, взяли. Кстати, время 5 часов 10 минут. 5 утра или 5 вечера? Если 5 утра, то уже должно быть светло на улице, кстати говоря. Она наверху, по-моему. Судя по одежде девочки, сейчас летнее время. Че, она прошла? Тогда пойдемте наверх. Гоу. Ну что, давай. Хоп. Резко. Открыл. Поднял. Спрятался! Как быстро пришла ты, бабка, в этот раз. Нормально? Можно идти? Можно, бабушка? Какую дверь она? Справа? Она внизу. Стоит там внизу. Идет сюда. Ой, сюда прям. Ой, по-моему, прям идет сюда, куда не надо. Так. Все, время есть Фу, блин страх страх божий господний господний страх открывай валим а, здесь что у нас ключ Ми. и зажигалка кто в мою спальню зашел никто как обычно она прям надо мной все Сейчас берем ключ Ну ладно, Евгений, метнулся так метнулся. Вон она прям над нами сейчас. Это идеально. Ой, зачем я кинул? Ага, бросай. Б -б -б -б -б -б -б -б. Бегом. Фу. Хорош. Она идет. О. О, прям. Это вот то самое чувство, когда... Однажды, когда я был маленький, зашел сосед, очень пьяный в жопу, перед Новым годом. Такой схватил меня, обнял такой... Ой, Евгений, поздравляю Он не сказал Евгений Он просто хотел очень сильно поздравить меня с Новым Годом Потому что вот такой вот он душевный человек Куда нам идти? А, она наверху Окей, меня это устраивает Так, надо понять, что, собственно, мы должны здесь делать Бегом Там есть еще одна дверь, которую мы не можем с вами открыть на данный момент только вот эта книжная полка. Зачем нам нужен этот топор? Я не совсем понимаю. Ладно. Кинуть. Книжка подобрана. Ладно, давайте попробуем швырнуть топор, если вдруг что. Оп! Китай, давай! Есть! Получила! У меня все в крови. Ура, беги! Беги! Беги, девочка моя! Ох, а, это безумие! Куда бежать? Куда бежать? Только там дверь осталась. Только там. Выбить нахрен дверь. Ой, блин, какая мерзкая тварь. Беги, девочка, на вся слезах. Мы победили. Ой, щелек, визжу, как баба. Мы победили. Мы победили, да. Она будет век помнить эту... Эту ведьму с теплотой вспоминать ее, ведь девочка усвоила важный урок. Что монстры, обитающие у вас в голове, никогда... Мы прошли игру, тем не менее, прекрасная, прекрасная инди-игра Надо мне почаще штудировать инди-игрушки, потому что такие игры дают очень прикольный экспириенс Полный сюрпризов и настоящих ощущений Я надеюсь, что вам понравилась эта игра Если вы знаете какие-нибудь прикольные игры, которые вообще не на слуху То пишите о них в комментариях, пишите о них повсюду, в мои, во всех моих соцсетях Ну чтобы написать, мои соцсети нужно в них вступить, и ссылки будут в описании на них также ставьте тысячу лайков, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые, не забывайте про колокольчик, а с вами был Юджин. И всем, во-первых же, конечно, прекрасного предновогоднего настроения. Во-вторых, желаю вам, чтобы такие монстры у вас в голове не заводились. Это чертовски дискомфортно жить с таким, поверьте мне. В общем, я люблю вас, ребята, обожаю, целую, обнимаю и, конечно же, всем пять!